Всем привет хотел показать вам новый сайт который дает очень много денег процентов 150 я думаю вот я вложился недавно 8 часов ну от 8 255 выводил уже 800 рублей скорость мне сейчас идет 14 27 рублей в час баланс 800 рублей можно, Тут все понятно вот сейчас какой идет бонус то есть за 24 за сутки 242 рубля я думаю это шикарно Ничего сложного, все просто. Было денег идет на пэйер. И пополнять баланс с пэйером. Кстати, вывод идет. Комиссия не взимается. Шикарно вообще. Вообще просто замечательно. Кого интересует такой пассивный доход? Пожалуйста просто, все тут почитать можно, главное, инвестировано, порядочно, выплачено, тоже неплохо. Сайт новый, поэтому зарегистрировано, мало народу. А так, вполне меня устраивает. Почему бы нет в халяву получать бабки? Смотрите, дерзайте, пробуйте.